Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня у нас второй сеанс. Рассеянный склероз, обострение. Исходя из пульсовой диагностики, практически яньская сторона нашего организма не работает. Ничего. То есть состояние близкое уже, по сути, к катеросклерозу. То есть сосуды у нас забиты, не работают. В общем, хотя наш пациент, я бы не сказала, что прям... Ну, правда, яйца-яй-яй. Вот. Но питается он вроде как не могу сказать, что там издевается над собой или чем-то усугубляет, что-то усугубляет в своем рационе. Но рационального питания пока мы не добились. Вот. Сейчас мы составляем с ним диету по его группе крови, и это, мне кажется, наиболее приемлемо для него Вот именно в этот момент пиявки мы сегодня ставим исходя из его пульсовой диагностики по меридиану почек это индийский меридиан по меридиану печени там тишина и покой дальше у нас будут задействованы меридиан обязательно желчного и меридиан мочевого пузыря это будет у нас на лице ну и также будет задействован исходя до Исходя из э, э, системы треугольников, из системы принципа пяти элементов, мы будем задействовать тройной обогреватель или перикартер. Итак, поскольку это молодой человек, мы начинаем с страны. Левая сторона для молодых людей – это вход энергии. Поэтому первая пиявка у нас должна встать на меридиан печени я теребил, теребил. Так, пия... пиявки у нас даже чуть-чуть назад. Вот. Пиявки становятся с руки. Просто здесь задавали вопрос, почему. Во-первых, мы не мучаем ни животные, ни пациента. Пиявка встанет туда, куда должна встать, потому что это ей бог дал. И более того, она встает именно по естественным научным принципам, о которых мы с вами и говорим. То есть, в данном случае, у нас пиявка должна найти то место, вот именно в зоне, в зоне биологически активного канала печени, то же самое, поскольку это все парное, С, со стороны выхода энергии. Просто пациент сидит, конечно. Вот так. Сейчас, ну да, чуть-чуть, Дальше у нас меридиан почек. поэтому мы сейчас уберем, или она должна стать второй. Но больше двух пиявок в одну зону ставить смысла нет никакого. Меридиан почек когда пиявка становится с руки, то она не так нервничает. И более того, мы являемся как бы поддержкой для нее. Ну, поэтому, когда становишься с руки, и животное тебя слушается, и пациент она воспринимает нормально, не боится ничего и не защищается. Так, если вдруг есть гравитация, надо взять другую пиявку. Далее, поскольку наш пациент жалуется на головные боли, будем ставить О для выхода янских меридианов на лице. Наверное, пока выключим и следующие вопросы разберем в следующем занятии.